Так, один из uh, очень важных аспектов классического маркетинга, ради которого в крупных компаниях даже формируются отдельные функции, не, не отделы, но отдельные функции, и сажаются отдельные люди, это исследование uh, конкурентов и наблюдение за конкурентами. Uh, вообще для микро и малого бизнеса, конечно, временно это особо нет, и ресурсов для этого тоже особо нет. Мы наблюдаем, uh, что делают наши конкуренты, uh, просто в режиме реального времени и реагируем или не реагируем на их поступки, совершая какие-то свои собственные поступки. Если говорить о рынках и о конкуренции на рынках, то нам важно сейчас понимать, что мы говорили о структуре того, как рынки устроены. Сейчас мы можем поговорить о структуре и динамике того, как происходит конкурентная борьба. Когда мы смотрим на какой-то, на ваш э, конкретный рынок, на существующий рынок, как я уже говорил, э, мы рассматриваем его э, и твою компанию в аспекте пяти сил портера так называемых. И мы понимаем, что, во-первых, у нас есть совершенно конкретные прямые конкуренты, с которыми мы прямо сейчас непосредственно боремся. Если у меня какое-нибудь приложение для физических тренировок, то у меня есть прям прямые конкуренты, другие, другие приложения для физических домашних тренировок. И это тот вид товарной формы, в рамках которого происходит, собственно, конкуренция. Кроме того, существует угроза появления новых игроков а, на этом рынке, то есть а, появление новых прямых конкурентов, что кто-нибудь напишет еще одно такое же приложение, но с какими-то другими функциями или с какими-то другими тренировками и отберет на себя часть а, аудитории. А, другой а, вид конкуренции, который тоже часто рассматривается в динамике, это угроза появления так называемых субститутов. И в данном случае это появление таких мобильных приложений для тренировок дома — это сам по себе субститут или непрямой конкурент для тренировок в фитнес-центре. То есть если а, фитнес-клуб рассматривает конкурентную среду, то такого рода приложения являются непрямыми конкурентами или субститутами для него. И дальше вот два, две силы портера, которые раньше не относились к конкурентным, но сегодня, точнее последние опять же 15-20 лет, они становятся новыми конкурентами. Это силы, связанные с давлением рыночной власти поставщиков, в том смысле, если рынок на них сосредоточен. Например, если мы говорим о рекламных агентствах, которые производят сувенирную продукцию, в частности бизнес-сувениры, то в России существует небольшое, достаточно ограниченное количество поставщиков оптовых, у которых покупается и заказывается производство той или иной сувенирной продукции, в том числе и с брендированием. И в том случае, если этот поставщик поднимает цены, перестает поставлять тот или иной товар, то вы не можете его поставить своим клиентам. Так вот, если раньше рыночная власть поставщиков влияла на цепочку поставок, на стоимость конечного продукта, на безопасность с точки зрения там, стабильности продаж, то сегодня э, поставщики могут создавать платформу и выходить на потребителей напрямую просто. То есть э, если вы находитесь в цепочке формирования ценности для потребителя между потребителем и поставщиком, то поставщик может просто выкинуть вас из бизнеса, создав платформу для непосредственной прямой конкуренции с потребителями. Э, это такое, по сути дела, вымывание из цепочки посредников. И это происходит повсеместно во всех рынках, и, в общем, и для вашего бизнеса тоже может быть опасным. И то же самое происходит с потребителями. Потребитель в какой-то момент может принять решение, что я больше не хочу работать с посредниками, я хочу что-то делать самостоятельно и насквозь пройти к поставщикам. Таким образом, оказывается, что конкурентный, конкурентный ландшафт сегодня становится гораздо более размытым и гораздо более сложным, чем он был раньше, и вот это довольно неплохо бы держать у себя в голове, непрерывно осознавая, каким образом могут сыграть каждая из дополнительных четырех сил, кроме соперничества с существующими конкурентами. Я хочу остановиться на паре вещей, которые очень важны из моего опыта для микро и малого бизнеса. Во-первых, из-за когнитивного искажения, связанного с фокусировкой на ваших прямых конкурентах, ты можешь быть склонным к опасности повторять какие-то ходы за конкурентами. У меня кофейни на этом углу, и есть две кофейни на разных трех соседних углах. Они снижают цены, я тоже снижаю цены. Они делают скидки к Новому году, я делаю скидки к Новому году. Это недостаточно эффективное действие, потому что, во-первых, инициатива по взаимодействию с потребителем исходит не от вас. Ты не понимаешь, почему совершаются именно такие действия, а не какие-то другие. То есть, по сути дела, ты управляешься своим конкурентом. Ты действуешь неконтролируемо для самого себя. И в-третьих, кто сказал, что поведение конкурента эффективно? Может быть, совершенно наоборот. И бывают такие примеры, когда, ну это скорее про транснациональные корпорации, были истории, когда значит, американская и японская корпорации бодались друг, другом, друг с другом, японская корпорация вышла в Америку, американская корпорация вышла в Японию, и в какой-то момент японская корпорация уронила цены в Америке логичным вот в этом, в этой парадигме действием американской компании было бы снизить цены в Америке, но американцы сделали не это, они резко уронили цены в Японии. И японцы поняли, что они не могут на своем рынке вступать в, в эту ценовую конкуренцию, потому что заниматься ценовой конкуренцией в США они имели возможность только потому, что они зарабатывали достаточную норму прибыли в Японии. И они вернули цены в Америке обратно, и американцы вернули цену в Японию обратно. Бывают и такие истории. Но самое главное, что если ты повторяешь своим конкурентам действия впрямую, то ты просто неэффективен, потому что не понимаешь, что ты делаешь. Есть обратная опасность. Если твои действия легко копировать. Я ввожу какую-то какую программу, и мой конкурент ее повторяет. Я делаю какую-то скидку, мой конкурент делает скидку. Я добавляю какой-то товар, мой конкурент у того же поставщика покупает такой же товар и выкладывает его у себя на полке. Что с этим делать? Ну, вообще говоря, прямого ответа на эту тему нет. Да? Нужно обезопасивать себя. Во-первых, твоим ресурсом важным является твоя клиентская база и какие-то вещи скопировать а, сложно или непонятно когда это когда ты взаимодействуешь со своей клиентской базой и клиент а, и конкурент не глубоко погружен в эту информацию то есть клиент может а, конкурент а, прошу прощения может зарегистрироваться в твоей программе лояльности но он все равно попадает в определенный сегмент если ты работаешь со своей а, клиентской базой достаточно сегментирована, то конкуренту достаточно сложно выяснить, как ты работаешь с разными сегментами внутри. Но на это нужно потратить достаточно много ресурсов. И во-вторых, то, о чем мы поговорим в следующем уроке, это развитие партнерских сетей. То есть, во-первых, очень ресурс, который невозможно легко скопировать и повторить, это твоя клиентская база. Во-вторых, это в общем, твой интеллект, твои лично знания и навыки, которыми ты обладаешь, и твое понимание рынка — это то, что конкурент скопировать не может. И в-третьих, это партнерские сети, которые у тебя есть, о которых мы поговорим в следующем уроке. А скопировать партнерские сети — это довольно дорого, довольно сложно и почти никогда невозможно. Завершая урок конкуренции, я хочу сказать здесь о том, что Далеко не всегда бизнесу малому или микро нужно тратить много усилий на а, конкурентный анализ. Он все равно важен, но до какой-то определенной достаточной а, степени. А, но самое главное для нас, что сегодняшняя конкуренция это не только конкуренция между прямыми а, конкурентами, которые предоставляют ровно такой же товар или услугу. Сегодняшняя конкуренция это конкуренция и между отраслями, и между разными товарными классами, и между разными способами а, реализовывать ту или иную потребность потребителя. Уже сегодня IT-компании конкурируют с таксопарками, а, биологические компании конкурируют с производителями м, товаров общественного питания и так далее. И чем дальше, тем больше будет такой конкуренции на разных уровнях м, рынков и бизнеса. Пожалуй, на этом мы закончим, а завтра мы поговорим о партнерских сетях.